Ощущая запах сигарет аж глаза следятся где-то дня 4 кроме меня никто ничего не чувствует В доме у нас никто не курит у нас частный дом ощущаю его не постоянно время от времени что же это может быть если очень сильно чувствуете запах табака это говорит о том что у вас панкреатит а это признаки панкреатита попейте крион начните обращать внимание на свою поджелудочную железу вероятнее всего это у вас обострение поджелудочной железы очень часто во время реактивного панкреатита или хронического панкреатита у человека появляется ощущение, будто он во рту чувствует привкус табака, а также ощущение, будто от тела, особенно от кончиков пальцев рук, идет запах табака. Это нормальный процесс при реактивном или просто панкреатите. Главное, чтобы не было у вас вот такого агрессивного течения болезни. Таня Тихонова, я оплатила завтрашний обряд, но в прямом эфире смотреть не получится, буду на работе. Скажите, пожалуйста, обряд будет работать со мной? Да, все, кто будет, все, кто оплатил обряд, независимо от того, будет присутствовать или нет, будет участвовать в этом обряде. Мне, в общем-то, присутствие человека не нужно, обряд очень интересный люди которые рождаются на планете земля из-за того что в карме своей не имеют людей которые могли бы запустить их работу и развитие четвертой чакры рождаются с мертвыми четвертыми чакрами таких как это проявляется человека никто не любит он не может зарабатывать деньги к нему плохо относятся алкоголизм табака курение наркомания нечувствование жизни нечувствование любви старость быстрое старение очень плохое здоровье и так далее все это можно перезапустить когда перезапускается то каждый день после данного обряда человек проходит восьмилетний период то есть первый день 8 лет то есть первые восемь лет это от одного года и до восьми лет что происходит у человека происходит трансформация появляется ощущение будто хочется спать происходит сильнейший процесс за один день омоложение обновления на второй день проходит период который называется 7 14 лет на третий день 14 21 и так до 84 лет за 12 дней таким образом происходит запуск до 84 лет а, новой жизни человека и это очень сказывается и на жизнь на судьбу и на внутреннее состояние но есть минус появляются воспоминания такие чуть-чуть но они не агрессивны а, может быть немного ощущение общей усталости на протяжении этих 12 дней но если это сделать то через 12 дней глаза открываются и мир проявляется в новых красках лучше относятся замуж выходите любовь появляется если когда-то подавили вас или когда-то угнетали или у вас есть пропустили становление своего эго то это может вновь Запустить вас процесс, при котором захотите работать и на себя, и вновь стать кем-то, и вновь захотеть блистать и так далее.